У всех людей жизнь разная. У всех нас разный социальный статус, разные финансовые возможности. Кто-то известен, а кто-то только хочет стать известным. И да, некоторые люди совершенно не представляют себе, как сложится их дальнейшая судьба. Вы правильно поняли, я именно из тех людей. Каждый день люди придумывают себе кумиров, делают из них идеалов. Люди видят тебя таким, каким хотят видеть. Успешным, красивым, богатым. Вам все это может показаться безумием. Но чтобы сделать человека бестселлером, работает целая команда профессионалов.